Всем доброе утро, это Карельский подкаст. Сегодня с нами Ирма Ивана Муланин. Ирма Ивана у нас топонимист Института языка, литературы и истории. Собственно говоря, Ирма Иванна, всегда работая рядом с вами, хотел спросить, что такое топонемия, зачем она нужна обычному человеку? Ну и вообще, чем вы занимаетесь? Ну, начнем с того, что это топонимия. Да, поставим ударение, правильно? Вот. А есть еще топонимика, и мы еще и сами иногда путаем что и что. Топонимика это наука о географических названиях, а топонимия это, собственно, вот эта совокупность географических названий. Мир вокруг нас полон названиями. Мы, может быть, об этом не задумываемся, но на самом деле мы каждый день их употребляем. и… Они нам очень нужны, потому что название — это адрес. Вот поэтому они, собственно, и живут долго, адреса. Потому что адрес неудобно менять. Ты адрес поменял, и тебя люди поменя... позабыли, потеряли. Вот Поэтому названия живут очень долго многие. И это благо для исследователей, потому что благодаря вот этой долгой жизни названий, мы можем заглянуть туда, в очень далекое прошлое, в те времена, в которых у нас не осталось никаких письменных памятников. в ну, Название нашего Анежского озера, например, да, оно же очень древнее, судя по тому, как оно выглядит, как оно оформилось, как оно звучит по-вепски, и Аниж, да по-луцки онежское и уже сопоставляя вот эти две формы, я понимаю, что в русский язык это название было усвоено очень давно. Когда еще вот этот древний звук э, в, в новгородское время воспроизвод... древний прибалтийско финский звук воспроизводился как О. Да это очень далекое время. это как вот эти как закрепились имена скандинавские. да, Хельге Олег. Да, вот это вот того же уровня, очень древнего. Ну, а если мы потом начнем разбираться в этой вепской э, форме, и они то мы уйдем очень далеко. Мы уйдем в самское время, и даже в просамское. Мы уйдем к такому древнему слову давно утраченного языка, который был таким общим предком, Кавелльского, вепского, финского и самского. и еще плюс мордовского. У, на, у, у, нас вот, здесь, у нас здесь на нашей территории. На нашей территории, да. да ну, то есть это древнее население занимало большую территорию от Поволжья до Прибалтики и туда уходило э, в Скандинавию, вот. И в этом языке существовало такое слово которое звучало примерно как Анне, и значило оно большое. И таким образом, наше Онежское озеро э, в сознании тех древних жителей края, которые это название дали, оно осознавалось как озеро Большое, и с, ним, и, и, и с ними трудно спорить. Да? Это так и есть. И вот здесь очень важная вещь на самом деле, которая связана с тем, а собственно Какие признаки лежат в основе названий, да? Вот на что человек обращает внимание, когда присваивает месту названия. И вот если мы это понимаем, тогда мы как-то стоим более-менее прочно ногами вот на этой топонимической почве, потому что у нас есть некие ориентиры, за что надо зацепиться. Вот что может быть названием, а что не может быть названием. Вот я приведу И такой пример. Я на секундочку вас немножко перебью. Я правильно понимаю, что не может быть название, грубо говоря, от балды? То есть за, за каждым названием всегда что-то стоит, какой-то смысл. Да. да, не может быть название от балды. При этом время меняет эти смыслы. И... Экономическая жизнь населения меняет эти смыслы, природа меняет эти смыслы. Здесь очень много составляющих. Вот смотрите, например, э, э, в Кижах было очень долгое время популярно, да и сейчас иногда еще кижские экскурсоводы приводят вот эту этимологию, что название острова связано с корейским словом «кижат» – «игрище», что это такое место древних языческих Разнеств. И звучит это очень красиво. Но, к сожалению, это звучит неправ... неправдоподобно с точки зрения вот топонимической науки, потому что я могу сказать, что вот в нашей картотеке топонимов в институте больше 20 названий сосновой киж. Это названия озер, болот, озерных заливов, ручьев. И ни одно из них не связано ни с какими игрищами. Представляете, на болоте, ну какие там игрищи. Зато их объединяет другой признак. Это те места, где растет такой вот мох водяной. На дне неглубоких, хорошо прогреваемых заливов, например. Вот такой водяной мох своего рода водоросль, которая использовалась при строительстве. То есть, да, этот мух добывался. Нам даже наши э, информанты в разных местах рассказывали, как. Где-то это были специальные грабли с такими э, большими шипами, где-то это была такая вертушка, на которую, накручивали, на которую накручивали этот мох. Вот, его, значит, вот добывали, высушивали, а потом использовали э, как, ну, как паклю да, для перекладывания бревен, когда строили дома, например. Так вот, в Кижах, на Кижском острове, э, в северном конце острова, есть такой большой глубокий залив, который называется Мужгуба, то есть маховая губа. И это именно та губа, тот залив, где этот, эта растительность э, по корельски называется кижи, кижин, растет до сих пор. И именно это была важная особенность с точки зрения экономической жизни населения. Да острова, что там есть этот мух, его можно оттуда взять и использовать. То есть такая утилитарная, практическая значимость места отражается в топониме, и вот это очень важно. Но легенду уже, конечно, не побороть, получается. Легенда это фольклор. это как бы второй уровень осознания топонимов, топонимических легенд масса я бы только сказала вот о чем, что кижи как игрища — это не легенда. Это то, что выдумано в, в недрах музея. Mm -hmm. Можно ли это назвать легендой? Это не это то, не что, народное. Это не то, что, так сказать, народное. А это то, что родилось в недрах музея. Это немножко другое. А легенд, преданий всяких действительно про мою родную деревню Матросы, Например, да? Половина. Половина, да, Вот Мы этим самым подошли к такой очень важной теме — фальсификация. Но это не фальсификация, а додумывание названий, когда рождаются абсолютно странные теории, почему, ну, недавно, бесовец. С этим как-то бороться можно, то есть просветительская деятельность как-то. Это помогает вообще? Я вообще на самом деле считаю, что наша самая главная задача сейчас исследователей в области топонимии – это именно просвещение, просветительская деятельность. И именно вот для с этой целью мы сейчас делаем топонимический словарь. Да, делаем, стараемся делать его в таком формате, чтобы он был доступен широкому кругу читателей, вот. Поскольку в этом материале есть большая потребность. вот Я смотрю иногда по сайтам, что там пишут, по туристическим сайтам, что там пишут. Мне становится горько и обидно до слез, потому что там множество всяческих выдумок и фантазий, которые на самом деле не звучат. Нет, вот это реальное культурное содержание мест, топонима и места, реальное туристическое содержание, богатое этого места, сводится просто на нет этими выдумками. Вот. Поэтому это на самом деле такой, ну, если хотите, это ресурс для республики, который надо использовать. Вот. И наша задача действительно заниматься этой просветительской деятельностью. Тем более, что у людей нас большой интерес к этому. Люди ведь... И это не просто какой-то такой праздный интерес. А вот интересно, а почему так названо? А что это такое? Ведь это не просто так. Потому что за этим интересом стоит как бы осознание того... Я не говорю, что всегда, но я довольно часто с этим сталкиваюсь. Люди осознают этот топоним, это название, это как некий символ их родного места это наше это вот как знак такого местного самосознания это такой бренд этого места да и поэтому действительно ну надо чтобы это было реально реально то что за этим названием стоит другое дело что мы не всегда можем это сказать мы, я имею в виду вот, исследователи и наши исследования, потому что, опять же, корни многих названий так глубоки, что мы не можем до них докопаться. При этом мы должны понимать, что у нас в Карелии названия, возникнув там где-нибудь условно в языке самов, причем не тех, которые живут сейчас там на севере, а это были здешние, местные самые, которые говорили на своей разновидности языка. Да? Потом оно усваивалось вепский язык, потом оно усваивалось из вепского в карельский, потом оно из карельского усваивалось в русский, где-нибудь там вот в Зооневье. И каждая эта модификация меняла название так, что докопаться вот до этих истоков не всегда удается, и это просто по-настоящему всякий раз такое маленькое открытие, когда мы понимаем, а как возникло это название, что за ним стоит. Вот, например, такое занежское название, поскольку уж мы о зоонеже говорили, как «Педрима». Да, опять же, если мы посмотрим где-то на каких-то вот сайтах, там есть такое вот объяснение, что это… Сейчас я скажу. Педри, Педрима, от корейского слова Педри, Ма. Земля, а Педри – это олень. Как бы олень и земля. Но, во-первых, здесь сразу заложена ошибка, потому что это не Педрима, а это Педрима. Да? Это уже совсем другое слово. Вот. А как... Найти истинные истоки названия. Здесь есть некоторые приемы, которыми мы пользуемся. Вот один прием заключается в том, что его надо встроить в ряд подобных. Вот как кижи. Мы встроили в ряд подобных. Пегрема тоже встраивается в ряд таких. Она не одна а единственная. И мы в нашей картотеке найдем до десятка таких пегрем. В Карелии. В Карелии. Они больше сосредоточены, правда, в Приладожье, они есть на Сямозере, и потом такой, э, такой, таким пунктиром доходят до, до, до Занежья. Дальше мы смотрим, а что это за места. Это тоже всегда важно, э, потому что мы уже да, усвоили, что название, в общем, утилитарно, оно отражает какие-то реальные свойства объекта. Вот так и, так и Пегрема. Пегрема стоит на Уницкой губе. Побережья Уницкой губы отличаются своей каменистостью, скалистостью. Да? Каждый, кто путешествовал там, это знает. Но есть такое место, где прямо к берегу выходят песчаные пляжи и берега. И это Пегрема. И это уже отличительный признак. И это позволяет нам увидев, что такая же характеристика свойственна и другим местам с этим названием, выйти на старое карельское слово пегры, которое уже утрачено карельским языком, но оно сохранилось в виде «пэрэ» в восточных финских говорах. А восточные финские головы, как известно, возникли на основе древнекорельского языка. То есть там сохранились еще отговорские этого старого слова, которое у нас из корейских голова пропало. И мы можем его восстановить для корельского языка. Пегры – это песчаное место, это песчаная земля. Вот что такое наше пегрима. Может быть, это не так романтично, как оленья-земля. Но что такое оленья-земля? Да? А здесь реально отражение особенностей этого места. Вот такой вот потенциал у вот топоней. Ну, вот слушая про то, что сопоставление, ведь есть, наверное, куча названий, где нельзя сопоставить совершенно никакие физические свойства или.. Конечно, И... у нас масса, масса названий, например, образованных от имен, фами... имен прозвищ родовых имен, патронимов, э, людей, массам. Если мы возьмем название наших населенных мест, то это прежде всего вот такого вот название. Ну да, ну всякие Федосова там. Э, да, да, конечно. Эти да. и, и русские. Но ведь э, среди этого получается появляются. Большие черные дыры, когда ты не можешь понять, это название было от географического признака или от имени. Как с такими быть? Они как-то классифицируются или они оставляются в ящике неизвестные? Ну, конечно, я сказала о том, что далеко не все, так сказать, нам, нам понятно. И на самом деле даже, наверное, надо сказать не так, а надо сказать, что очень многое нам непонятно. Но по мере того, как мы как бы понимаем природу этого явления, названия, по мере того, как мы понимаем, как они созданы, из каких элементов, по мере того, как мы понимаем их структуру, мы все-таки приближаемся к тому, чтобы отнести их вот в эту группу или в эту группу. Если мы понимаем, что у них, например, вот такой суффикс как ла в конце ла ну как ребова например да или «ребалы», или лы там может быть то мы уже может, или сортовава да или что там я там сортовавая хелю или ля -скеля. Ля -скеля. на ла название на ля мы уже сейчас совершенно четко знаем что в основе этих названий всегда лежит Имя человека. Всегда. Потому что это такой принцип. Этот суффикс «ла», он обозначал место. Место жительства того-то. Место жительства сортового. Место жительства человека по прозвищу сортового. А. Да. Хелюля. Место жительства человека по прозвищу хелю. Хелю у которого звонкий, извиняющий голос. Например, это может быть одна из интерпретаций этого. Понимаете, ведь тут еще что? Это далеко не всегда христианские имена лежат в основе этих, этих топонимов, этих названий. Это часто так называемые родовые патронимы. Это названия, возникшие еще в то время, когда официальных фамилий как таковых не было, но рода-то были, и у рода был свой предок, и они знали, что они относятся к этому роду. И это родовое имя, ну, фамилия, скажем так, она существовала. И это очень часто такие вот прозвищные всякие вещи. Да, вот этот, или, или скажем, Реполя, Реболы. Это, это род Репо, Репо, лис, лиса, это лисицыны. Да, Никогда да, бы да. не подумал, что <laughs> сортовало это, по сути, Иванова просто на финский манер. Да, только что это не Иванова, ну, а это вот Сартово. Да. Это, я об этом писала как-то, у нас даже книжка есть от Апонима сортовал. Это, что такое Сартово? Это тиран, угнетатель, это жесткий человек, суровый. Вот кто был основателем этого рода. Да, и дал потом название этому месту. Ну да, на норвежский манер гадрик рыжий. Uh -huh. <с millionaire> oh, <с Corpus> <no>. Нет, это, это та же система. Тогда вот еще современные топонимы. Они же все равно развиваются вместе со всем, со всем человечеством. Современные топонимы, они тоже с таким же смыслом закладываются. Они Как вообще у нас современные топонимы? Или просто используется все старое? Ой, это было бы замечательно, если бы использовалась старая. Я была бы только за. Потому что на самом деле у нас есть закон. На самом деле у нас есть закон о географических названиях, названиях который, в общем, защищает исторические названия. Вот он, например, защитил нашу, наш бесовец. Бесовец – это историческое название, его просто так, по прихоти кого бы то ни было, какого бы высокого уровня чиновник ты ни был, ты не имеешь права его изменить, потому что это исторический топоним. Другое дело, если это не название деревни э, Бесовец, села Бесовец, а это название аэропорта Бесовец, это другое дело, да потому что это новый объект, и тогда там э, может быть и новое название. Да. Вот, вот название улиц, у нас же масса возникает новых названий в городах, скажем, это название улиц. И здесь тоже есть определенные законы. Вот что касается тех названий, в центре Петрозаводска, это такой пантеон, начиная от... Советский а, пантеон. Советский пантеон, да, коммунистический такой пантеон, весь вот он тут сосредоточить. В каждом городе один и тот же. Да, но попробуй его, значит, что с ним можно сделать? Дать какие-то новые названия мы не имеем права, потому что э, с этими названиями можно поступить только как. Можно вернуть старые исторические названия. Вернуть старые названия улицы Лея, проспекту Ленина, там э, Куйбышева и так далее. Вернуть вот эти старые исторические. Это мы можем. Э, Каких-то новых названий мы дать не можем по закону. Но у нас возникает масса новых улиц и, и, конечно, новые названия. И они у нас каким образом сейчас делаются? Ведь если вот эти исторические, старые названия, они возникали в как бы вот в этой народной языковой среде, в народной культурной среде, в народной Шли исторической, сни... они снизу. вырастали, вырастали то сейчас они возникают сверху, у нас в городе есть такая комиссия по именованиям и переименованиям, которая обсуждает эти названия этих новых улиц, вот, и чаще всего это мемориальные названия, да, честь разных-разных людей, чем-то отличившихся. Я не знаю, как к этому принципу относиться, у него есть, конечно, свои плюсы, но у него есть и свои минусы, потому что такие имена обязывают. Да, такие имена обязывают содержать эти места в порядке, эти дома в порядке, те улицы в порядке, да, вот, а когда мы вот присвоим имя какого-то выдающегося человека какому-нибудь тупику, переулку, вы понимаете, есть диссонанс, когнитивный диссонанс просто-напросто. Ну да. Ну, тут, конечно, вторая сторона медали — это улица Рябиновая, Цветочная, Малиновая, которых в деревнях, ну, не в деревнях, а даже... Это дачные кооперативы. Да. Это и... название... Но мне кажется, что там они вполне уместные, они, они как бы отражают ну вот некое, некое умонастроение, некое... некое... Душевное состояние вот дачников. Мне кажется, что там они уместны. Насколько они уместны в городах, об этом тоже у нас есть Рябиновая аллея, почему бы нет? Я помню, когда строился район Древлянка, была такая идея вообще попробовать называть эти новые улицы по названиям деревьев. Это был бы сразу такой отличительный признак этого района. Мы бы знали, что, ага, если это какая-то березовая аллея, то это древлянка. Ну, кажется, на березовой аллее там все и закончилось, да? Не такой уж плохой принцип на самом деле. Ну, вот с городами... А и адресный есть... такой, да? Там такая адресность была заложена. Ну, да заложено было много чего но древлянка строила сложные времена да. к сожалению да. по моему 87 уже было очень да. <смех> не до, уже начиналось не до этого всего не до планирования а вот с улицами понятно и такими названиями а вот например может ли сейчас современное время родиться новый бесов нос а вот новый тижи что-нибудь такое народное? То что вы имеете в виду, что ну, из, на... а, из, из глубины народа? Да, да. Mm. То есть дают ли сейчас такое название? Вот, например, вы живете в матросах, э, вот люди рождают, рождают ли новые топонимы там? Дорогу сделали объездную, может ли у нее появиться собственный топоним? Mm. Ну вот, где у нас сейчас появляются новые топонимы? Я не готова сказать про дороги, вот я сказала про улицы, да. У нас появляется название всяких туристических центров, приютов, гостевых домов, вот этих вот туристических центров. И здесь тоже есть, есть вопрос. Вот, скажем, появился, появилась в Петкеранте, появился такой, такое туристическое место, гостевой такой комплекс, называется «Длинный берег». «Длинный берег». То есть реально люди перевели Питкаранда. Но они перевели это название не в местной традиции. Потому что у нас на севере нет длинных. У нас все долгое. У нас долгое озеро, там, да, долгое болото, долгий берег. То есть он должен был бы быть не длинным берегом, а долгим берегом. Или... Вот когда едешь... Вот теперь я вспомнила это название Верцеля. Кстати, там в основе э, карельское Верчи – это мешок. То есть это меш... мешково, да, если мы это так по-русски переведем. Так вот, когда туда в Верцеля едешь, там есть э, указательно такое место, как Черные камни. Да, такое известное туристическое раскрученное место. Это, по-моему, там, где снимали какие-то недавно фильмы даже. Вполне возможно. Вот. И у меня, как у специалиста по местной топонимии, всегда есть определенное отторжение этого названия. Потому что у нас в Карелии нет черных камней. Mm. У нас есть синие камни. У нас есть вороные камни. У нас, у нас не черные, у нас вороной. Да, вот у нас. У нас есть всякие вороньи камни. Их много. Они вороньи не потому, что они воронами облюбованы, а потому, что они вороны. Черные, черные, как воронки. Да. А вот эти черные камни это, конечно, в стилистике бриллиантовой руки. Да, собственно, насколько я понимаю, там это и на рекламном щи щите это выставлено. Вот это новое, привнесенное в Карелию название, которое никак не укладывается в местную традицию. И мне немножко, ну, мне обидно за Карелию. Настолько есть своего хорошего... Хорошо русский аво, оставили русский алой. Замечательно. Догорный да, парк этот. И вот так вот мне кажется, что надо вот эти местные названия, конечно, ну, используя современное слово, актуализировать. Местные названия. Они этого заслуживают. Ну, борьба, я как понимаю, с этим ведется, насколько я помню. Вот из недавних, я помню вашу лекцию по поводу названий, которые на Росреестре меняются не в лучшую сторону, теряют свою... Ну, здесь другая название. ситуация. Здесь ситуация связана с тем, что есть действительно такой официально утвержденный государственный список географических названий в который включает 16 тысяч названий. Это, собственно, те названия, которые есть на картах километрового масштаба. Примерно так. И здесь вопрос заключается в том, что, к сожалению, в этом списке есть ощутимый процент неверно записанных названий. Почему эти ошибки возникли? Здесь разные могут быть ситуации. Может быть, когда-то это название люди, которые это записывали, неправильно на звук записали. Может быть, потом, когда какая-то машинистка, а эти списки уже давно, когда еще печатали на механических машинках, неправильно напечатала. Да, может быть, потом еще где-то проскользнула эта э, описка, опечатка. В результате сейчас вот эти ошибочно написанные названия меняются э, в, нам в правила. Да, мы должны их обязательно писать так, как они написаны в Росееве. А там ошибка. И вот мы задаем Росееве вопрос, а что нам делать? И, как я понимаю, этот механизм, по-настоящему не разработан. И, как я понимаю, это проблема не одной нашей Карелии. Я выступала с этим докладом на одном большом топонимическом форуме, когда после моего доклада вот посыпался просто вот шквал э, соответствующих выступлений от э, самых, э, представителей самых разных регионов России, особенно, конечно, национальных регионов, потому что там эта беда, прежде всего, вплывает. И мне это вообще-то представляется, что это должна была быть такая большая национальная программа, надо привести это в порядок. Вот сейчас то, что мы в Кавеле пытаемся какие-то шаги предпринимать, я вижу, как это сложно, как сложно этот механизм заставить работать. Все большая бумажная волокита. Ну и потом это будут еще и, конечные деньги. Мы же понимаем, да, это же поблечет за собой. Вот. — ну Да, знаки уже напечатаны. — Знаки уже сделаны, да, но благо еще... Я вот как раз думаю, что по мере того, как Карелия осваивается, например, туристически, те названия озер там небольших, которые там в Туне спокойненько себе лежали и никого не беспокоили, ошибочно написанные, ну и бог с ними. А теперь-то они включаются вот в этот вот туристический маршрут и оборот и возникают вот эти ошибки на указателях, в каких-то проспектах, их начинают употреблять, неверно. Насколько бизнес вообще прислушивается к топонимистам на исправление ошибок? Пока я не вижу такого интереса. То есть мы по-своему живем, а не по-своему. Мы живем как две отдельные планеты, и это очень жалко, потому что. Я, я понимаю, что это и наша вина. Конечно, вот мы начали с вами с того, что нам надо заниматься просвещением. И, конечно, нельзя сказать, что мы этим не занимаемся. Я уже не первый год веду, например, программу на телевидении. Не первый год. Но, может быть, беда в том, что это национальная редакция. Это прежде всего для такой вот национальной аудитории. И до этого я не один год вела такую рубрику в газете «Аргументы и факты» нашей, вот, карельской… Нашего филиала. Нашего филиала, да. Сейчас вот газета как-то как прекратила, не проявила больше интереса к этой рубрике. А на самом деле вот… И я понимаю, что, конечно, нужно разрабатывать какой-то такой электронный интернет-ресурс, где бы вот отвечать на эти вопросы поступает мне на контакт не той недели, чтобы люди не спрашивали. Конечно, вопросы поступают, но вот эти вопросы поступают от людей заинтересованных, они не поступают от бизнеса. Бизнес пока такого интереса нет. Он, может быть, не понимает, что это на самом деле ресурс для развития того же туристического бизнеса. Ведь это можно раскрутить. За этим названием стоит многое. За каким-то названием тем же, ну пусть это будет Верцеля, стоит история длинного-длинного рода. И, и за многими другими. И, это, и эту историю можно поднять. У нас есть довольно большие документы. За последние 500 лет, по крайней мере, ее можно поднять и раскрутить. — Ну да, большая Мало, Другое дело, что у нас мало человеческих сил вот на, на занятие топонимикой. Ну, мне кажется, Но мы это... понимаем, что это очень большой ресурс, и за этим было бы будущее, если бы... Вот это раскрутить. Но это вопрос курицы и яйца. То есть, по сути, если нет запросов, зачем нужен понимисты? Если есть запросы, можно уже отчитываться о том, что есть потребность у людей и искать на другое, больше, большее финансирование проекта. Я не согласна с тем, что если нет запроса, то нет исследования. Это не совсем... Нет финансирования, я бы даже нет, сказал. Да, но вы понимаете, запросы есть разные. Мы сейчас говорим о запросах таких... Чисто практических, да, но запрос научный, он ну, был научный, всегда, да. да, у нас наша наука в России, ну, когда я говорю всегда, я, наверное, преувеличиваю, наша наука в России у нас начала развиваться по-настоящему в 60-е годы, так что еще не так давно, нам еще даже 100 лет нет. Вот. Но э, начиная с 60-х годов, конечно, стабильно, потому что как раз как научный ресурс это понятно, потому что это история языка, это история места. Ведь топоним – это такое явление, которое возникло на стыке как бы трех составляющих – язык, история и география. И в равной степени эти три э, составляющие спорят, кому – Кому этот предмет топонима в большей степени принадлежит? Ну, сейчас, кажется, приоритет за языкознанием, потому что это все таки слово, и оно функционирует по законам слова. Другое дело, что если не понимать вот этого исторического фона и условий, и географического, то ты ничего не сделаешь. Это обязывает. Ну, как и большинство исследований, это все-таки междисциплинарное получается. Причем ну да, как возможны. раз этой науки, междисциплинарность. <гылосно -fi> Спасибо вам, Ирма Ивановна, за увлекательный рассказ. Я надеюсь, что ну, я очень много нового узнал. До новых встреч! Спасибо, и вам.